Добрый день, меня зовут Телилюшин Александр. Сегодня я расскажу про диспенсера. Диспенсерами называют оборудование, которое позволяет наливать или дозировать напитки или сухие смеси или сухие порошки. В данный момент мы сейчас рассмотрим диспенсеры для напитков. Диспенсеры для напитков бывают для горячей воды или для холодных напитков. Остановимся на диспенсерах для горячей воды. Диспенсеры для горячей воды бывают от 10 литров до 40 Они бывают также с теплоизолированной колбой или нет. Это тоже необходимо учитывать в зависимости от заведения, где это будет установлено. Также в диспенсеры входят перколяторы – это оборудование позволяет приготовлять чай или кофе сразу во всем объеме данного диспенсера. Диспенсер многие называют как электрокипятильник. Диспенсеры также необходимо при заказе учитывать или смотреть капли сборника. Диспенсеры для холодных напитков, в частности, сокоохладители, предназначены для раздачи холодных соков, морсов и других напитков, которые подаются в холодном состоянии. А Также существуют диспенсеры для раздачи шоколада. Диспенсер оборудован нагревом, а также перемешивающим устройством для того, чтобы не образовывались комочки. Шоколад посредством силы тяжести. При открытии крана поступает в чашку или в стакан. Также существуют диспенсеры, которые предназначены для раздачи холодных напитков, не использующих электричество. В центре этого диспенсера составлена колба, куда наливается холодная или добавляется лед, что поддерживает оптимальную температуру напитка. По санитарным нормам безалкогольные напитки в горячем состоянии хранятся при 75 градусов. Если холодные напитки, то температура должна опускаться менее 14 градусов. Кроме функции подогрева или охлаждения воды, диспенсеры могут оснащаться баллоном с углекислым газом для розлива газированной воды.